Выгодны ли аукционы выгодны ли? Сейчас, можно еще раз? Выгодны ли аукционы на повышение? Есть такой миф, что интересные объекты только продаются на публичных торгах, то есть когда цена падает. А вторая идея, что если цена на аукционах повышается, то скорее всего она повысится до какой-то рыночной стоимости. И это будет неинтересно. На самом деле это миф. Дела обстоят не так. Зачастую вы видите торги по выгодной цене. Приходите на эти торги и на эти торги кроме вас никто не приходит. Такое бывает довольно часто и вы как единственный участник можете подписать договор купли-продажи и стать обладателем этого объекта. У нас таких торгов было достаточно, здесь нужно просто приходить и участвовать. Некоторые говорят, вот если, например, никто не пришел, наверное и объект был плохой, но это на самом деле не так. Здесь срабатывает идея социального доказательства. Нет никого, значит не выгодно. На самом деле это значит, что просто нет никого. Каждый мог подумать, что цена повысится и я не успею и все равно я не куплю и никто не пришел приходите не смотрите ни на кого все будет получаться на самом деле нужно понять что это как правило самые простые торги никого нет только вы вы приходите по начальной цене другой вариант вы пришли и кто-то объявился вместе с вами кто-то вдруг взял по невыгодной цене вам не обязательно за ним гнаться Просто окей, если по цене чуть выше вам не выгодно, вы не делаете следующий шаг аукцион, э -э тот участник побеждает, а вам возвращается задаток за участие торгов. То есть вы ничего не теряете, остаетесь при своем. Но главное, вы попробовали. А если бы тот участник не пришел, победителем стали вы по выгодной для вас цене. Поэтому, друзья, пробуйте, все будет получаться. Сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите к следующему видео.